Ребят, всем привет! Сегодня вот, короче, принес гитару в хижину музыканта Краилю Арсланова. Эту гитару я даже не открывал, мне ее отдали. Она, короче, очень старая, древняя еще советских времен с этим, который подкручивают отверткой. Да, Есть же да. такие гитары на болту. На болту, да. Вот такая вот крас красотка, смотрите, такая немножко гламурная. Тут какие-то штучки, сзади, сзади какие-то надписи, да. Просто ради интереса я эту гитару, вот реально, ребят, зуб даю золотой. Я эту гитару не юзал, она вот такая вся в пыли, вот смотрите, покрытая пылью. Даже картошку можно сажать, наверное, там настолько много пыли. Просто интересно, смогут ли гитаристы, блогеры, миллионники сыграть на этой гитаре, Раиль. Прошу тебя. Давай. Вы видели толщину, <свист> да? Расстояние <свист> между струнами... Пробег огромный. Пробег огромный, ⁇ -мо ⁇ Что, попробуем аккорд АМ зажать? Давай. Ну, зажать-то я зажал, но она просто сама не нас... Ема тут слой пыли, как после войны. Ну, аккорды можно зажать, только их надо реально настроить. А если мы настроим, она может... А может быть ее настроим пониже? Меня? Ну, в принципе, видите, кузнечика еще можно. Но все остальное, если не хотите решить пальцев, не стоит играть. Жесть. Не, его надо настроить, а ну... Не, ну мне кажется, да, давай я попробую чем-то. Я взял медиатор, нашел в куртке, завалялся. Это мажорный аккорд. Вот он, да, блядь. Да. Сжимать не надо. Это как мандолина. Да. Интересно, просто попробуем настроить ее. А, кстати, у укулеле какой строй? Ля, ми, до, соль. Снизу. Так, что, тюнер нужен? Так, тюнер не нужен. Вот я первые три настроил. Вроде, да? Ребят, тут реально расстояние как... До вот, как до Китая, смотрите, вот, я даже могу вот посмотреть через эту прощелочку на вас и сказать вам, чтобы вы подписывались на канал. А, вот, я походу настроил четвертую струну. Все, глаз, да? Лучше глаза закрыть в таких случаях, чтобы не было последствий. Маленький лайфхак, когда настраиваете гитару, должен играть, ну, типа вот кварта кузнечик в то есть если или там, в сидел". Но это все, кроме третьей струны, которая настроена ага. вот в терцию. то она вообще очень низко. А, ну вот я ее настроил рай попробуй что-нибудь из твоего любимого сыграть, то, что ты прямо знаешь. Сыграть прямо? Да, ну хотя бы секунд 15 бесплатно на камеру, что-нибудь. Так, погнали. Да. <свизи> <смех> <смех> <смех> <смех> На одной сфере все только играть, кстати. То ну, уже... в принципе неплохо, да. Типа... <смех> <смех> Вот смотри, может быть, я ее, конечно, не так настроил. По-монгольски, по-китайски. Попробуй ты подстрой, я попробую человек сыграть. Для чистоты эксперимента. Ну вот. Да. На основе этого тона, что ли? Ну, на основе, да, первой струны. Тут Дело в том, что не только надо по открытым настраивать. То, что мензура уже сломана. Да. Ты нажимаешь, и она меняет тон уже. А как ты думаешь, можно ли сделать из какашки конфетку? Не знаю, если многое потратится. Нет, я имею в виду, да, если эту гитару отдать мастеру, лекарю, гитарному доктору, чтобы он из нее сделал инструмент. Думаю, да. По крайней мере, надо струны поставить другие. Хочешь сделать эксперимент? Ну, я хочу, да. Вот то, что мы сейчас вот сыграли, я ее только перед вами открыл. Честная пионерская, я ее не открывал. Вы даже видели вот этот огромный слой пыли на этой гитаре. Я ее завтра, послезавтра, хочу отдать мастеру, чтобы он ее привел в соответствующий вид и уже потом делать на ней какие-то вещи, творить, играть, сочинять, укладывать. как успехи? Потихоньку. Доброй. Блин, ребят, время уже 11 час доходит. У тебя как тут соседи-то? Ну, вот и проверяем. Да? Пока. Не, мне, мне кажется, что соседи Раиля каждый день слушают хорошую музыку. И им плевать, хотят они этого. Да. Или да. не хотят. Да, я не Дев, деваться некуда. Да. Идеально звучит. Даже менять не надо, мне кажется Кажется, ну вот, не только красивый, но еще и вот со своей аутентичностью, звуками Востока. Да, такая восточная гитара. То есть, если на ней ничего не менять, то, в принципе, восточные мотивы можно на ней играть. Не репетирует. Да? да, не репетирует. Тут уже она настроена под восточные. А давай просто попробуем вот... Я сыграю на... Вот ты же настроил ее, да? Подожди. Нет, уже расстроился. Даже не пытаясь. Соль, соль сделал. Подожди. Ты с четвертой сделал, как соль. А, да? Да. У тебя своя... Да, как соль сделал, ну, вот все вроде блин, да че такое? Она же была настроена не рабочая. Да. Не смотри, И, си соль ре, ля. Ну, ви... открытые они да, работают, а когда зажимаешь. Дай, дай давай, давай, давай. Этот... Блин, там этот нажать не надо. Не, там идет, запись идет. Давай, продолжаем. Думно. <floating noise> <Dragon> <civilizations> А ты играть звуки Ада? Нет, ты ну, представь такую ситуацию: для вас выступает заслуженный артист Российской Федерации. Предварился. А да. ты даже притворяться нет? <соц> <Мне> кажется. <соцентрический> Фига Йома. ты там? Ты пассаж вот этот? Вообще круто сыграл, как я прям. Да. Ты его, когда я его, его выучил-то. Как раз вроде поедет. А, да? Да. Там нереально. Только с медиатором, если. Да. А ты, кстати, с медиатором играешь? Что-нибудь можешь? Нет, редко. А ты же этот риф играл? А, да. <смех> ну-ка, ну-ка, тогда. Тогда вот так сейчас сделаем. Магёшь, магёшь. Раиль, ну это классно, а кто твой сенсей был вообще по гитаре? Сенсей по да. гитаре? Кузнечик. <свист> Нет, ты помнишь, когда первый раз взял в руки гитару? Да, Это... ну я учился по песням. Первая песня «Чай», потом "Звери", потом «Чучуцой». Сколько там уже? Одиннадцать минут. Не, да, на стоять минут, да? да? Нет, а может вообще все вот так вот выложить? Ну, можешь. Ничего нет-то просто. Это реальное видео, ребят, вот мы Домашние, просто... Домашние, да? Да, пришел в хижину музыканты, к Раилю в гости. Попили чай, пообщались. Вот. Ну, память. Да, то есть, ребят, из этой гитары я хочу сделать конфетку и уже на следующей неделе уже записать что-то на новой гитаре, можно сказать, уже после, как сказать, тюнинга, Тюнинг. ремасера. Вот. Окей. Посмотрим, послушаем, что получится. Ну, давай просто для частоты эксперимента я попробую сыграть. Вот ты угадаешь мелодию, смотри. Да. Так, коллизия бах. Ой, бах говорил. Бах сейчас в гробок. Наверное, как вентилятор вот так вот серебрировался, да. Не, ну ты, кстати, молодец, что догадался. А вот это, смотри. Это бонцер, да. Турецкий. Кстати, неплохо звучит. Мастер. Неплохо. Для тех, кто не слышал, как... На самом деле неплохо. Ну я-то вот видишь. Узнал. Нет, ну ты-то да, ты узнал, да. Кстати, прикольная рубрика. А вот это смотри. Похоронный марш. Сейчас биткоин, наверное. Полонная сада. Полонная Ты кстати, сразу, а ты как ты догадался? У тебя слух такой? По А, по ритму? Да. И по вначале тоже коллизибот. Да, да, да, да, да. Нет, а давай что-нибудь посложнее. Ну ладно, давай вот что-нибудь такое, смотри. А, это род ход черепас, да. Прикольно. А песня как называется? Калифорния. California... Не. Калифорния да? Кейшен называется. Да, да, да. А интересно, можно ли использовать тебя как барабанщика? Ты можешь какой-то ритм на ней отбить, если я просто сыграю, например, ну там руками или там, ну, да, попробуй. Ты что-нибудь сыграть? Я просто попытаюсь угадать. Вот что на любое твое усмотрение. Uh, что-нибудь uh, такое общеизвестное, популярное. Uh, блин. Ну, давай. Вообще пофиг. Yeah, Выступил на горло. Нет, это же Агат Христи. Да, да, да. Ага. Не, давай что-нибудь еще да, сыграем. Давай. Погнали. Ю-ху! <смех> это же она и есть, это Блин, ну я понял, из рекламы песни. Сонг 2. Да, да, да. А группа забыл тоже. Что-то блю там. Да, да, да, да. да. Нет, давай... Ну, еще... Да, последнюю что нибудь сыграем? А, последняя? Да. Вот сложная такая. <свят> <свят> <свят> Ты не узнаешь. Я знаю эту песню, эта песня называется Mad, Sad, Mad, Sad, Sad, Mad, Mad, Mad, Mad, Mad World, точно, да. да Кстати, где? первый раз эту песню летом услышал-то, и она мне что так вы... понравилась, да, этим летом. И я потом узнал, что ее во многих фильмах крутили, многие да, группы. Да, она же Древний и последний милой. Стоп, Раи. Это песня для самых брутальных и мужественных таких альфа самцов. Да, да, да. Это да, песня да. из э, этих вампира какого сумерки. Да. Подожди, это вот это? Да. да. и угадай мелодии. Mm, да, не ну прикольно, прикольно. Ребят, вот такой вот экспериментальный хоум видео. Да. Yeah. Мы для Продолжение будет очень скоро, когда модернизируют гитару. Да, когда модернизируем. <плес> ну, все. И сейчас в чем? Завтра выходной? Нет, это фантаж, да? Да, группу уже много вещи.